собираются, дружат между собой, общаются, слушают музыку, учатся чему-то новому. Ну, в общем-то, и все на сегодняшний день. Есть еще такая идея, связанная с музыкой. Пишите мне на почту или заходите в вебинарную комнату и пишите сюда. Есть у нас еще э, чат. Если вы зарегистрированы на странице, то вы найдете как медитации Уша Центара, так и под ними чат. Э, чат абсолютно свободный. Заходите. Общайтесь, обменивайтесь мнениями, находите поддержку и поддерживайте других. И есть у меня еще такая идея. Пишите там или в другом каком-то месте, или мне на почту, или мне на скайп, из какой вы страны я с удовольствием добавлю в наш раздел, который новый появился, музыка стран вашу страну. Вот такая идея. Ну а сейчас, как всегда, мы, в общем-то, получив всю информацию, делаем короткую медитацию по выходу из энергетического пространства сегодняшней встречи. Итак, закройте глаза, глубоко вдохните в себя, выдохнув, представьте, как вы, снова собираясь, свое физическое тело и вобрав всю информацию весь свет всю радость солнечность все позитивное выйдите из этого океана на ваш берег жизни, в новом одеянии, с новыми одеждами и новыми возможностями. Глубоко вдохните в себя, увидите себя солнечным, красивым, жизнерадостным и удачным. Еще раз глубоко вдохните в себя, И, выдыхая, откройте глаза. Я желаю вам замечательной недели, замечательных выходных. С вами была Ольга Бюме, Центр Энергия жизни. Приходите к нам, наполняйтесь энергией, радостью, и удачи! Пока!